жуть, конечно. И вот Шойгу тоже отличился, рассказал, к какой войне готовятся генералы у него. Армии, он говорит, вовлеченные в современную войну будут использовать новые высокоточные средства поражения, применять усовершенствованные системы разведки и радиоакционной борьбы. При этом многие процессы управления войсками и оружием все не автоматизированы. Поэтому, значит, э, так... А... Малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на воеспособность наших вооруженных сил. Чего в башке у этого человека? Вот представьте ситуацию какая. Он, он говорит про автоматизацию, роботизацию там, и так далее, и так далее, и так далее, чего нет абсолютно. И говорит, нужны военные кадры. Какие военные кадры тебе нужны, придурок? Военные кадры. Ему нужны вот такие в очках с линзами, да, и роботы. Вот кто нужен сейчас. А потом будет поздно. Потом уже вообще какие-то бестелесные системы будут. сейчас они хоть в железе, эти системы. Еще можно что-то сделать, догнать, да. И вообще, конечно, пишут, что ему нужны вот командные кадры, да, и роботы с палкой в жопе, вот Рогозин уже сделал такие, которые ползают, они будут, вот эти будут ими командовать, а эти будут ползать, и артист вообще конченый. И эксперт, не меньший, конечно, артист, отрабатывалась стратегическая наступательная операция фронта со всеми средствами усиления в тесном взаимодействии с морским флотом вместе, с союзниками. Монгольской и китайской армиями. То есть флот, наверное, монгольский там принимал участие не меньше. И что, это... короче, Запад боится безумно, вот всех этих такие маневры пугают. Запад и так далее. Что несет? Представляете, монгольская армия, знаете, сколько это? Это 10 тысяч человек, это меньше дивизий. 10 тысяч человек. Пехотная дивизия, больше, представлять? <смех> Артист, блядь, это, это оказывается, Запад напугался. И Китай, который на, на российской территории проводит учение, чтобы поджать по Урал да, или по Волгу, он тоже пугает Запад. А что запад Китай боятся? А что, Китай граничит, что ли? Когда будет граничить с Западом, тогда Китай будет бояться. Вот что у этих э, экспертов в башке-то я вообще не понимаю. Жить тоже, наверное, палка в жопе, как у того робота. Сергей Кондрашкин. Здравствуйте, Вячеслав. Как относится к проекту прямой демократии в Смирнова и... А Красновый, как, в общем, оцениваете их вклад в борьбе с режимом? Спасибо. Я не знаю, кто такой Смирнов и Краснов. И не знаю про их проект прямой демократии. Ведь сейчас огромное количество людей появилось со своими проектами прямой демократии. Меня это, в общем-то, радует, что я могу сказать. Но у меня есть свой проект прямой демократии, который, когда мы, так сказать, подойдем к реализации, мы озвучим поскольку ну, я все-таки специалист по государственному строительству. И все проекты, которые я смотрел до этого, это в основном мои собственные проекты, да, которые переработаны идиотами. Я видел вот то, что, то есть то, что работать не будет. Но ну, это как инженеру показать, сказать, вот посмотрите, вот это вот, вот будет работать. Нет, не будет, это не работает. Поэтому мы сейчас и немножко понизили градус относительно прямой демократии. Почему? Потому что об этом будут петь все. Ну, когда э, придет вопрос, э, подойдет вопрос э, о реализации, наверное, нужно петь, э, как бы это сказать, менее всех фальшиво, то есть без фальши петь. Понимаете? Петь так, чтобы люди поняли, что это работает. А вот из того, что я вижу, я ничего не вижу, что работает. Да, то есть те проекты мои, которые берутся, да, они, я говорю, там, к ним пришпандоривается что-то этакое, и уже это работать не будет ни в коей мере. Вот такие дела. Так что пишет Красновым. У Мальцева дебаты были, забыл. Я не помню, что... Ну, я, я понимаю, что были с кем-то дебаты, кто был там, я не знаю кем, потом стал адептом народовластия. Так обычно случается. да, То есть, Мальцев с кем-то встречается, кто-то после встречи с Мальцевым становится адептом народовластия и начинает объяснять Мальцеву, как нужно внедрять народовластие. Мне это очень нравится больше всего. Да? Ну, про это уже прописано много и неоднократно, так что. Это очень хороший момент описан у Василия Аксенова в «Любовь электри...» к электричеству» про Красина. Там момент очень хороший описан, когда казак, такой упертый такой, казак, бля, гнался за... И сэром, да, и свером. И вот он там загнал его куда-то. В какой-то... Про очень узкий. И там этот сэр разловчился, он физически очень здоровый был. Цапнул этого казака, отнял у него шашку, выкинул там, ствол выкинул, подмышку его взял, притащил к себе домой. Связал и стал с ним беседовать. И вот он у нее там неделю или две жил, там, ну сколько тут долго. И он с ним э, беседовал и пытался на путь истины его вывести. И вывел, кстати. И тот стал анархистом. Но абсолютно каким-то отмороженным таким анархистом, то есть святей папы римского, да, то есть гораздо более реакционным таким, да, и ярым, чем вот этот самый ССР. Так вот всегда и получается, то есть ты берешь какого-то казачка, объясняешь, как должно что-то быть, у него крышку сносит, и он начинает, ура, вперед, шашки на голову, всех победим. Пожалуйста, я не против. США назвал Россию и Китай главными угрозами в космосе. Ну, я так понимаю, что это преувеличение некое такое. Ну, Китай, может быть, и есть угроза, а Россия-то какая угроза в космосе, тем более для США. Поэтому я так понимаю, что это просто способ подоить бюджет. Такой, надо на войну в космосе. Ну, давайте, там, сколько триллионов... И вот Венгрия собралась продать за бесценок все имеющиеся у нее истребители МиГ-29 за 9 миллионов. Но с учетом того, что венгры работают с путинскими, я думаю, что это коррупцион, коррупционная сделка. 19 истребителей, 20 двигателей, 293 единицы другого имущества и все за 10 миллионов. Ну, путинцы это заберут, отремонтируют эти МИГ-29 куда-то на сторону, каждый продадут дороже, чем 10 миллионов. Так что я думаю, что это коррупционная сделка, что они там уже поделились, и эти МИГ-29 достанутся именно путинским. Миннефти Венесуэлы заявила о наличии у ПДВСА счетов в Банке РФ в течение многих лет. Прикольно, да? То есть вчера Газпромбанк говорит, что у этого ПДВСА нет никаких счетов. И тут вдруг сегодня Миннефти Венесуэлы заявляют, что эти счета есть в течение нескольких лет. То есть, ну, по сути, надо поганой метлой вышибать таких людей за вранье.